тот день так получилось, что я, у меня не было выбора. Если я спрыгнул бы, товарищи погибли бы мои. Мужчина один раз живет. Я, я посчитал, что мужчина говорит, Я с этим жить не смог Я ее заметил, что он ее стрелил. Я ее просто толкнул с высшей данной силы. Алхандуля, я счастлив, что я сейчас взял ее. по своей лице. И выбежал оттуда, и убежал туда. Метра 200 пробежал. И за мной приехали специалисты на Тигры. Надо, надо, что тех, как меня забрали, все видит обратно. Я говорю, отвезите меня обратно, говорю, там мои братья, там товарищи гибнут, отвезите, я хочу рядом с ними боевать. Я вас молю, спрашиваю, отвезите, один глаз у меня вниз смотрит, один глаз прямо смотрит. У меня счетчилось, что я здесь каску снял, и у меня лицо упало, говорю, вниз. Я вижу свою челюсть, зубы, все вижу. Этот глаз я постарался, мне меня улетит и сломал. Я его обратно зашу, у меня и работает, я вижу. Все себя прекрасно. Я готов, вот сейчас, одеть форму и выйти на ферзовой. Я вам серьезно говорю, здесь, ну, как, как человек-бать. Просто вы не представляете, когда я этих детей я видел. Мертвых детей, разорванных здесь, возле школы. Вы не представляете, что за эти животные, что за они пошли в одном селе, когда были около 50 детей мертвые, лежали на полу. Дети чужие не бывают. И во мне включился зверь, я начал стыд за них. Я покрался с ними, что я буду, хоть умру, но я буду везде впереди стараться их уметь.